У нас очень сильно падают рейтинги. Агарио, Слизер очень сильно отбирают у нас всех игроков. Что нам делать? Что нам делать? Так, надо над этим очень серьезно подумать. Давайте будем думать. Six and a half hours later. А давайте возьмем Агарио и скрестим его с World of Tanks. Агарио и World of Tanks. Вот это действительно четкая идея. С вами Майки-Чародей, Антон Чалей, и сегодня мы рубанемся в очень интересную игру. Они взяли и скрестили танки и агарио, агарио и танки, танки и агарио. И получилось World of Tanks, агарио и О. А, подождите, нет, у них получилось Deep О. Как вообще правильно это читать? Давайте спросим у Google. Давайте прослушаем, что получится. DPO. Deep.io, а если на английском deep.io. Так, все, играем в deep. Йо. Пуховичок. Итак, мы начинаем. Mm -hmm. Видим, короче, танк. Танк похожий как агарио, только с пушкой. Он стреляет разными шариками. Это похоже как заряда Вы видите, у него две пушки. Вау. Wow. А, и тут как, какая-то прокачка есть слева, если вы заметите. Смотрите. Так, у нас чего-то Х4. Так, прокачиваем. Тут можно тюнинговать свой танк. Да, это четко. Так, оп, оп, оп. Большой, большой какой-то корм. Это, видимо, по ним надо стрелять. Так, по ним стреляем, стреляем. Так, отбивай маленькие шарики, как в Агарио. Это вообще, конечно, эпи эпичная просто игра. Хардкор какой-то у чувака. У чувака две пушки. Стреляем по нему. Давайте, мы такие типа борзые. Мы сейчас убьем. Убьем. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Так, так, так. Убиваем. Нихера себе. Что это? Что это? Что это из нас стреляет? Почему мы одним таким зарядом? О, у нас есть еще прокачка. Затюнингуем полностью с так сказать, свой свой танчик. Попадаем под раздачу. О, чувак тормознул. Тормознул. Surprise, а, так, так, так, так, так. Все. Вот это реально хардкорная просто игра. Давайте еще раз. Пуховичок. Так, пуховичок. Все, оп. Вот это было бы, вот это было быстро. Так, давайте, давайте, пух. А, давайте Вини пух, Вини пух, пух. Все, Вини пух. Так, все, хардкор игра, хардкор игра. Жмем по квадратикам, жмем, стреляем. У нас что, что у него с пушкой? Почему Нихера у него пушка? Чуваки, чуваки, зацените, зацените у него пушка. Нихера себе, нихера себе, нихера себе, хера себе. Винипух, пух Давайте не пуховичок, а Винни-пух. Так, все, мы играем в эту хардкорную игру. Стреляем, стреляем. Так, так. Давайте. Ха-ха-ха. Ну нам. Вот это большой бы. Так. Так, все. Нам нужно бить. Мы, блин, начинаем просто дико бить во всех. Дико бить. Да, все. У нас уже шестой уровень. У самого первого. 102 тысячи. У нас всего лишь 215. 2-215. Все, давайте будем серьезные. Давайте возьмем какую-нибудь тактику. Нам нужна какая-нибудь тактика. У вас есть предложение какой-нибудь тактики? Вау! Wow. Так, все, это очень напряженно. У нас... Это настолько все напряженно, что у нас даже закончилась память на флешке, поэтому у вас нету видео. Так, да, 40-й уровень все-таки не так легко добиться. 40-го тут везде все стреляют. Дикий замес, дикий замес. Дикий замес, нет, не стреляйте в меня одного, не стреляйте, не стреляйте, я живу, я живу, я живу, все, все, извините. Сроковой уровень, все, вы меня пока не видите, вот, но я думаю, скоро увидите, все. Это реально хардкорная игра, просто, просто взрывной хардкор, очень сложная игра, с по сравнению с Агарио,